Я на своем огороде хочу э, вот это видео снять для того чудака, э, который э, рекламировал свою фацелию. Типа вот я фацелию э, посел, и прямо земля такая рыхлая. И прямо показывает, что прямо э, чуть ли не по локоть. А так берет ладони, вот, прямо по локоть ее туда. Да ни хрена. Вот смотрите, для доказательства. Вот фацелия, да? Чем мне не нравится, ну, ну что тут, ну выросло 10 сантиметров, да? Бывает 80, то есть неравномерное развитие. Вон она вся. Вот здесь вот было посеяно 1 июня. Выросло одну максимум до 80 сантиметров. Это прошло, не, наверное, 3, а может 4, как я ее лопатой перекопал. И вот обратите внимание, какая земля. Какая? Куда тут по воткнешь? Тут какую Не возьми кувалду. Вот она. Почему я сел? Он же сказал, что все хорошо будет. Что я делаю? Вот это, я уже, знаете, сколько тяпок поломала свою землю. И для того я садил, чтобы земля была рыхлая. Вот смотрите, как я их ломал. Вот когда вот так вот долбишь, вот это пипец. Тяпки. Вот эта сварка отскакивает. Это российская сварка. И российская тяпка. Таких тяпок не должно Вот Даже вот советская тяпка. И толсто, тяжело, чтобы дал как молотком, как кувалдой, и рассыпался. Что я делаю? Вот после этой фацелии вытаскиваю, так вот ее разбиваю. Вот, потому что можно вот так вот, потому что она рыхлая должна быть. Что я делаю? Ну, хотел цветочки посадить, хоризонтему. Понимаете, тот мужик же тоже на продажу садит. Я не знаю, как у него так получается. Тут единственное, что... Я 1 июня посел сегодня 28 сентября в безобразном состоянии если кто хочет для рыхлости садить ну допустим у кого тяжелая почва э, хочет садить это, э, ну, можете садить у вас ничего не выйдет ничего очень дорогие короче мне обошлось килограмм фацелии 1000 э, рублей вместе с почтой килограмм вот дальше что э, рыхлая она не становится как я сел. Вы скажете, может, редко сел? Нет. Рекомендую еще с песком разводить. Да нахрена с песком. Просто сел вот так вот с руки, беру из пакета и просто сел, сел, сколько-то выселось Там все было усеяно Ну, может быть, половина не зашла. Я и не знаю, на что мне туда. На, на каждый метр-килограмм тратить. Да, но все равно не даст. Дело в том, что... Как ее корень устроен, он просто стержень, 10 сантиметров и все. От этого стержня выходят тонкие волосенки, волосички. Ничего не происходит. С рыхлостью была она в просто не мог пальцем проткнуть, даже если после дождя. Понимаете? И вообще, в целом, я смотрю сидираты, любой сидират почвы рыхлую не делает. Первое, запомните. Второе хоть я не академик ни хрена оно почву не удобряет почему ну, вот любой сидерат по сети вот что он взял из земли то он туда и осталось земли правильно откуда к нему пролетит с космоса что ли он земли берет для того чтобы выгнать стебель а потом вы перелопачиваете и стебель опять туда уходит только получается сколько взял столько отдал Другое дело, если вносить нагвоз, перегноем тут полметра засыпать. Я, конечно, понимаю, да. Тогда другое дело, земля будет мягко рыгла. Только тут мой огород. Уже я не знаю, сколько КАМАЗов завести, чтобы его покрыть. Вот, поэтому приходится вот так вот бороться. Выход такой: какой. Делайте луночку. вот в эту луночку перегнули. И сюда посадите. Будет плохо расти. Ну хотя бы не засох. Это и то дело. Вот и все. Так что вот такая вот тема фацелий. Если тот не верит, мужик, я не знаю, и тут фацелия была. То же самое, везде групки, никакая она не рассыпчатая. Я даже вот было дело, что в прошлом году приходил, до того вот э, топором разбивал. берут топор и разбивают эти грудки. До того доходило, представляете? Э, Смысл-то в чем был? Чтобы земля была рыхлой, я уже не знаю, что делать. И траву завозил постоянно мульчеру, и хвойные иголки, и все это перелохмачивает. Ну, кое-где становятся вон эти иголки. Кое-где становится, конечно, немножко рыхлее. Дело в том, что иголок столько не наберешь. Если говорить, что фацелия перемолоть, да, она как бы не будет давать кусочкам земли слепаться. Но буквально в пяти минутах от меня два футбольных стадиона а там косят траву я вместо этой фацелии по мешку буду на 10 сантиметров вложить и все перемаху понимаете завозить могу вот таким слоем ну, времени нету вот никто этим не занимается поэтому травы много можно так это, это же траву завезу со -за стадиона сюда же внесется Понимаете? А не то, что сколько выросло, столько и отдалось. Не-не-не, сюда внесется трава и будет рыхлее, чем если просто фацелью перелопатить. Короче, дурдом. Проверил я, я не знаю, этого мужика, вот эту землю и, и носом буткнуть. Я не знаю, как у него такая земля получилась.